Всем привет дорогие друзья, с вами я, канал CryptoShark В этом видео у нас на обзоре очень интересный проект Называется Blockduers В общем У нас сейчас пошла очень такая популярная, активно Начала развиваться тема Скажем так, предметы коллекционирования Скажем так, даже небольшие игры Чем-то она мне немного Как старая добрая игра была Арена немного напоминает Но тем не менее у нас все это на блокчейне И активно сейчас развивается То есть в ближайшие несколько лет Скажем так эта тема по криптовалюте должна принести огромные, скажем так, средства. Активно будет развиваться проект. Подобные проекты будут появляться. Также будут разные интересные интеграции у них. Здесь также у нас есть стейкинг. В принципе, все как надо. И скоро появится у нас, получается, когда можно будет за монетки потом устраивать интересные замесы. Получается, Здесь интеграция будет с NFT. То есть будет платформа. На этой платформе можно будет, как я говорил ранее, покупать я так понимаю, правильно выбирать как по карточке. То есть, выбираешь карточку, она будет стоить определенных каких-то денег. И потом на этой платформе получается как бы будут дуэли там будет атака, защита, восстановление типа жизни, насколько я правильно все это понял, как они хотят все это преподнести ну наподобие как арена то есть каждый там как бы, пошагово будет мочилово устраивать Но ну, а на данном этапе сейчас у нас получается это есть стейкинг самое главное, что мне сейчас нравится, на секундочку тему поменяю, что есть здесь дорожная карта сейчас большинство появляется там разных дефи э, проектов да и просто вообще проектов, в которых просто нет дорожной карты то есть, они, они создали проект, непонятно зачем, непонятно для чего, и просто гребут, получается, бабки. А, собирают, да и все, как бы на этом все и заканчивается. А здесь есть интересная дорожная карта, то есть, а, у них постоянно разрабатываются смарт-контракты. Можно будет зайти еще в Telegram, потом посмотреть там, прям постоянно, а, скажем так, новости обновления, самые первые вылетают в Telegram, в Твиттере можно будет глянуть. В общем, такой вот моментик у нас. И то, что ребята, реально он быстро все делает, идет разработка, январь уже полностью весь зачеркнутый, то есть сейчас февраль-март, и будет, получается, прям платформа лететь уже. Также у них там есть человечек, Джонни Гонза, который, получается, делает эти самые карточки. Это как есть предмет коллекционирования, который также сейчас -то очень, скажем так, развито наподобие, как на Opensea, там берут, получается предметы коллекционирования покупать за разные виды криптовалют, то есть что-то подобное хотят реализовать и здесь, и также потом интеграция с другими NFT, то есть с другими платформами будут. Как работает игра? В принципе, вот так она будет выглядеть, получается, ну как я и говорил, то есть в принципе карточная игра на построена, скажем так, на блокчейне на платформе, то есть. Много чего интересного будет, конечно, дождемся, когда игра появится. Скажем так, уже не будет сырой продукт, а будет полностью рабочая версия. Я думаю, она должна очень хорошо взлететь. Ладно, идем далее. Но тем не менее, скажем так, предметы коллекционирования выглядят интересно. Как бы за такое можно и деньги заплатить. Также краткое распределение, сколько всего будет токенов, сколько там на команду идет, на команду, конечно, не взяли для такого проекта, как они сейчас развиваются. Могли бы себе побольше взять. Я думаю, для развития проекта и для запуска, скажем так, платформы, интеграции. Получается. Я думаю, они примерно по этому курсу, но ну, может когда курс взлетит, а он взлетит, он по-любому взлетит. Это примерно в ближайший месяц будет а полляма на всю команду. А команда может быть разной. Ну, по крайней мере, сейчас можно на команду лянуть. Здесь имеется 4 человека. Но плюс же еще, скажем так, разнорабочие имеются. Ну, с этим, ладно, все понятно. Ну и на маркетинге у них тоже имеется немного монет. По стейкингу. Я тут, конечно, немного провтыкал. Получается, кошелек подключил. У меня вот есть 10 монеток. Там на одном купил, на другой кошелек потом перевел. И с которого хотел запустить стейк. Я забыл у него закинуть эфир. Блин, монетки есть, а эфир не закинул. Ну, в принципе, со стейком все разбираются. Здесь ничего сложного нету. Так что идем тогда далее. Они есть на CoinMarketCap, здесь можете полностью всю информацию посмотреть, глянуть, скажем так, смарт-контракт, Торгуется на Uniswap. Я не знаю, почему-то на CoinMarketCap немного статистика отстает, у них постоянно какие-то задержки. Поэтому лучше всего, скажем так, CoinGecko смотреть либо DexTool, там более, скажем так, цена поинтереснее двигается. Как я говорил ранее, то есть люди постоянно покупают, люди постоянно продают. Я надеюсь, что, конечно, еще какая-то, скажем так, платформа добавится. Одного Uniswap будет маловато. Ну, тем не менее, сейчас Uniswap тоже показывает довольно-таки хорошие объемы. За сутки по 700 тысяч, там, полмиллиона. То есть, я думаю, при активном развитии хорошей рекламы и цена взлетит, наверное, в раза 3, как минимум, в ближайшее время. И объемы вырастут тоже, наверное, в раза 3-4. Попадаем на Uniswap. Опять же, можно будет посмотреть люди, которые, скажем так, монетку меняют на эфир, эфир на монетку, провести для себя небольшой краткий анализ, скажем так, подбить, что для нас будет актуально. Как вы видите, в последнее время монетка, конечно, взлетела конкретно. То до этого, скажем так, вяло двигалась, а сейчас прям вообще пошла активно вверх. Так что, я думаю, в принципе, в принципе... Сейчас еще как бы не верхушка, залететь сюда можно, даже если в плане как инвестор, а не в плане, допустим, как коллекционер, там, скажем тогда, как и денег проекта, но на этом можно будет опять же заработать, то есть включить стейк и чтоб монетка делала, скажем так, определенную долю от вашей общей суммы, которую вы туда поставили на стейк. Тем самым вы опять же точно так же будете зарабатывать бабки. Не знаю, как по мне, это сейчас тема актуальна очень интересно, так что я вот уже, надеюсь, мне залетел, думаю, залечу еще, возможно, конкурс какой-нибудь для вас проведу интересный, но опять же, с этим посмотрим, с этим всем разберемся. Напишите в комментариях, что вы вообще думаете по поводу а, данного проекта, как вам интересна такая тема, как по мне сейчас это очень будет активно развиваться и на этих проектах можно будет и заработать хорошие деньги, и в долгосрок, и в короткой срочной перспективе тоже поднять бабла. В принципе, как бы на этом у меня все. Так что, ребята, подписываемся на канал, ставим лайки. На этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.